Вот, кстати, пример, когда центральным зубом выбран премоляр, а не клык. Установка твердой мозговой оболочки. Ушитая рана. Вот это результат трех месяцев после операции. У нее абсолютно аналогичная зеркальная картина первого и второго сегмента была. Вот увеличение объема, формирование, прикрепления идет. То же самое происходит во втором сегменте. Тридцать два. И вот установленная система. Через какое Через пять месяцев. Это связано не с моими показаниями, это связано просто с ситуацией жизненной а финансовой у пациентки. А Через три месяца можно начинать да, перемещать. Ну, три месяца да, начинает работать. И вот здесь вот очень хорошо видно, как толщен уже биотип на этой фотографии. Хотя еще только-только все поставили. И вот вот оно еще даже... Ну, видно, что еще зубы не изменены, ни положение да, зубов в зубном ряду. Вот появляется уже изменение. Нет, нет, нет, У нее просто такие генерализованные рецессии. Но у нее имена не ортодонтические. Вот второй сегмент. А вот уже прошло, наверное, месяца три после первого фиксации. Ну, уже под уже но Видно, как себя благоприятно ведет дистан, насколько она как бы, хорошо реагирует. И чем больше на нее воздействует, тем больше она, как ответная реакция, утолщается. Это уже... Наверное, месяцев 8. Вот обратите внимание на первый маляр в первом сегменте. Но у нее в итоге на сегодняшний день, есть снимать систему, наверное, где-то только через полгода, да, два года у нее прошло после начала ортонетического лечения, все рецессии на верхней челюсти закрыты, везде есть прикрепленная десна, и везде наличие... Межзубных сосочков, то есть, нету ни осложнений ортодонтических, ничего такого, что могло бы произойти, но, вероятно, не сделаем мы с ней какую-то превентивное вот увеличение объема. Что и произошло, кстати, на нижней челюсти, потому что там по медицинским просто показаниям не успели до ее беременности планируем и провести. Хирургическое вмешательство в области нижней челюсти уже пришлось оставить так, как оно было. Но вот здесь рецессии изначально не было, когда ей ставили бракет-систему. Впоследствии, вот она, к сожалению, у нее развилась. Она незначительная, но тем не менее... Поэтому планирование работы с ортодонтом очень важная часть. В нашем городе есть очень грамотные, хорошие ортодонты, которые знают об этом, владеют этими методиками, владеют работой не только с воспалительно-деструктивными да, заболеваниями пародонта, но и владеют работой с мукогингевальными хирургией, и знают, что можно увеличить объем десны до лечения и в процессе. Здесь как-то согласовано с парадонтологом тоже работать, наблюдать. Иногда бывает, что мы приостанавливаем, когда мы видим резкое ухудшение в области парадонта, мы приостанавливаем ортодонтическое лечение, активации, ничего не снимаем, оперируем, ждем три месяца, и тогда уже запускаем обратно этот ортодонтический процесс. Ну, у Галимбарис Нут вот есть прекрасный курс, который ведет... Доктор Быкова Евгения. У меня великолепный лектор, на ортодонт и очень такой грамотный, понимающий все пародонтологические нюансы. Очень хорошо она вот эту тему развивает. У нее два дня, по-моему, да, Галина Борисовна? Двухдневный курс? курс. Нет, Галина Борисовна, за моей спиной. У нее курс очень хороший, она руководитель клуба ортодонта но я могу сказать, что этот курс просто, он полезен не только ортодонтам. То есть не обязательно обладать какими-то знаниями ортодонтическими, да, узкими, специализированными. Там достаточно заниматься хирургией, чтобы понимать вообще вот весь комплекс работы, причины. Но это очень животрепещущая очень тема, востребованные, очень востребованная, очень такая актуальная. Поэтому но я призываю дружить к междисциплинарному подходу. Мы не можем, ни ортодонт сам не может принять решение, как ему быть, ни пародонтолог не может взять и сказать, тут режем, тут не режем. Это только междисциплинарный комплексный <как> подход. Осложнение. Очень простая операция, В рецессии первого класса. Ну, небольшое осложнение в качестве адентии. Второго слева, ну не такой, не криминальный. Подготовка, кстати, к ортодонтическому лечению. Мы приняли решение, потому что доктор мне сказал, что она будет расширять верхнюю челюсть. Там одностороннее сужение, деформация зубочелюстная, И она будет расширять, поэтому, поскольку рецессии уже есть, было принято решение устранить рецессию увеличить биотип десны. У пациентки через 5 дней она заболела, у нее была острая верстная инфекция, у нее развился отек реактивный после вмешательства. У нее разошлись швы, и она мне не позвонила, ничего не сказала. Приехала только через месяц, когда я уже ее вызвонила. И вот это сама операция, ничего такого сложного. Очень тихо, спокойно прошедшее вмешательство в течение часа мы все сделали. Поставили твердомозговую мозговую оболочку, ушили. Ну вот. Это однозначно сложный. А вот ну, да, я бы делала анестезию через 5 дней, что-то бы корректировала в этой ситуации, потому что до недели можно еще слизистую носкостичный лоскут куда-то переместить, подшить, как-то реорганизовать эту ситуацию. Она приехала, мне извините, вот это все уже эпитализировано. То есть, видно даже, да, как у нее все оторвалось, все ушло. Очень неприятная ситуация лично для меня, ну, как есть. Значит, на сегодняшний день мы ждем, пока у нее восстановится там биотип и так далее. Будем принимать решение, будем ли мы делать что-то еще, или уже будем наблюдать на этапе ортодонтического лечения. Я подозреваю, что там твердомозговая оболочка сработает, конечно, как-то, но э, в общем, я расцениваю это как однозначное осложнение. Не может подрастить может но ну, вот это конечно вот это вот ну вот видно дальше это, это просто лоскут. По поводу осложнений, если кто-то уже работает, кто-то пользуется методиками коронального смещения, ротированного лоскота, латерального, туннельного, какого угодно, у вас есть какие-то вопросы? Потому что осложнения такой момент, я, во-первых, считаю, что их нельзя стесняться, и о них нужно всегда говорить и как нарывы вскрывать сразу, не надо это все оставлять на потом, потому что это как снежный ком, потом закапывает ситуацию клиническую. Еще один тоже пример. Это пациентки мы делали сразу 12 зубов. Это постортодонтические рецессии. Они же самые. Очень странно. Не знаю, почему у нее это произошло, потому что у нее вполне себе приличный биотип десны даже близкий к толстому, я бы сказала, и почему у нее произошли такие рецессии, я не могу вам сказать, но на сегодняшний день, вот Гея Владимировна тоже говорила, у нее на курсе была как раз на этом, она тоже сказала, что вот эта самолигирующая система Деймонд, которая якобы очень мягкая и пародонтологическая была когда-то предложена,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 Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Соляков. Великолепно, подача информация, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо. Мария Александровна.